В каждом человеке скрыта тяга к прекрасному. Потребность в красоте заставляет нас постоянно совершенствоваться и совершенствовать мир вокруг нас и в первую очередь наш дом. А новый стильный интерьер не мыслим без современных, красивых и функциональных окон. Миллионы людей в России уже сделали свой выбор в пользу пластиковых окон КБЕ. Стильные пластиковые окна КБЕ помогли им сделать их дом красивым и по-настоящему современным. Для этого у КБЕ есть масса возможностей. Лето дарит нам теплое и прекрасное настроение. На время можно забыть о сквозняках, простудах, сером небе и депрессии. Но наступает зима, и все возвращается. Заклеивание окон, холодные неуютные комнаты. Но с окнами КБЕ все эти неприятности навсегда уйдут в прошлое. Вы сомневаетесь, выдержат ли окна КБЕ лютые морозы? А знаете ли вы, что даже на полюсе холода, где температура опускается до минус 60 градусов, тоже установлены окна КБЕ? Почему? Потому что окна КБЕ отлично сохраняют тепло в доме и прекрасно переносят морозы. Одна из последних разработок специалистов КБЕ – пятикамерная система оконных профилей «Эксперт». Окна из профиля КБЕ «Эксперт» на 18% лучше сохраняют тепло, чем обычные пластиковые окна. Сохраняя тепло вашего дома, сами окна КБЕ совершенно не боятся холода. Все системы оконных профилей КБЕ прошли проверку и признаны морозостойкими. Поэтому применение окон КБЕ допустимо во всех регионах России. КБЕ. Ни один предмет обстановки, ни один конструктивный элемент в доме не влияет так на наше здоровье, как окна. Окна дают нам свет, сохраняют тепло, дают перспективу для взгляда, создают атмосферу уюта и задают настроение своим красивым внешним видом. Современные пластиковые окна гармонично сочетают в себе все эти преимущества. Однако у пластиковых окон КБЕ есть и еще одна отличительная черта. Знаете ли вы, что окна КБЕ не содержат свинца? Они экологически абсолютно безопасны. В отличие от других профильных систем, при производстве профилей марки КБЕ не используется свинец или другой тяжелый металл. Все вредные соединения заменены на «безопасные». КБЕ первым в России стало использовать новую бесвинцовую рецептуру, получившую название GreenLine. Технология GreenLine совершила настоящую революцию на рынке пластиковых окон России. Вы только подумайте, ваше окно сделано из пластика по своей рецептуре, приближенного к пищевому, пригодного, например, для пластиковых бутылок для минеральной воды. Недаром пластиковые окна из профиля КБЕ рекомендованы для применения в детских и лечебных учреждениях. В Европе такой высокий экологический стандарт только-только начал внедряться, а обязательным он станет лишь к 2015 году. Качество КБЕ проверено временем. Уже более 25 лет мы изготавливаем профили и белые, и цветные. И если вы заказали белые окна, они всегда у вас сохранят тот цвет и то качество, которое имело в самом начале. Если вы заказали цветные, они никогда у вас не покроются пятнами и не пойдут разводами, как дешевые китайские тазики. Сколько у вас стоит окно? Этот вопрос, пожалуй, первый и самый распространенный из тех, что задает покупатель продавцу окон. Однако ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Чтобы ответить на него, продавцу необходимо сделать точный расчет. Ведь современное пластиковое окно – это сложная конструкция, и цена складывается в зависимости от комплектации. А как простому покупателю, неискушенному в оконном деле, понять, что предлагает продавец, как получилась та или иная цена, и каким в итоге будет окно? Ведь даже при покупке простой бытовой техники мы смотрим на ее технические характеристики. Мы хотим знать, что покупаем – в таком важном вопросе не стоит на 100% полагаться на советы, слухи или рекламу. И в то же время здесь нет готовых решений. Каждое окно индивидуально. Предлагаем вам самостоятельно во всем разобраться. Вам кажется все это сложным? Вовсе нет. Давайте попробуем взглянуть на пластиковое окно, как на детский конструктор. Современное пластиковое окно состоит из множества компонентов. В целом можно выделить три основных группы комплектующих. Это профиль, стеклопакет и фурнитура. В каждой группе имеется множество вариантов, что позволяет создать окно, обладающее заранее заданными характеристиками. Именно от их выбора и будет зависеть итоговая цена конструкции. Идеальный баланс цены и качества в сочетании со стильным дизайном, морозостойкостью и долговечностью сделали профиль КБЕ самым востребованным в нашей стране. Современный стандарт профильных систем КБЕ – это пятикамерный профиль шириной 70 мм. КБЕ «Эксперт». Но профиль – это еще не все окно. Стеклопакеты также являются важной частью современного окна и определяют его основные защитные свойства, ведь стеклопакет занимает до 80% площади окна. Если в окне для вас важны такие качества, как тепло и звукоизоляция, обратите внимание на возможности профиля по установке стеклопакета, а также на выбор самого стеклопакета. Так в профильную систему КБЕ «Эксперт» возможна установка более толстого стеклопакета, чем в обычный узкий пластиковый профиль, а следовательно окно станет более теплым. Фурнитура – это весь набор запирающих элементов, обеспечивающих открывание и закрывание створок окна. В закрытом окне видно только ручку и оконные петли, а основная, наиболее сложная часть фурнитуры скрыта внутри окна. Ее можно увидеть, приоткрыв створку. Фурнитура обеспечивает различные способы открывания окна. Поворотное, откидное, поворотно-откидное и его надежное запирание. Сначала нужно определить, какие именно свойства важны для вашего окна. И при заказе уделить особое внимание обсуждению именно тех элементов, которые эти свойства определяют. Стоимость вашего окна во многом будет зависеть от выбранных вами элементов. Но даже идеально подобранные комплектующие для вашего окна – это только половина успеха. Вторая половина – это правильное изготовление и особенно тщательный монтаж готовой оконной конструкции. Какое пластиковое окно лучше? Этот вопрос можно считать вторым в топ-листе самых распространенных вопросов. К сожалению, и здесь нет готового ответа. Специалисты КБЕ отвечают так. Лучшим является то окно, которое лучше подходит к именно для условий вашей квартиры, которая лучше собрана, установлена и которая вам просто нравится. Марка КБЕ предлагает сегодня на рынке три профильные системы для пластиковых окон. КБЕ Эталон, КБЕ Эксперт. Все они производятся по новейшей технологии GreenLine, без использования свинцовых стабилизаторов. Все системы КБЕ признаны морозостойкими и выдерживают температуры до минус 60 градусов. КБЕ. Оптимальный выбор системы зависит от технических условий в вашей квартире, от климата, в котором вы живете, и от тех требований, которые вы предъявляете к вашему новому окну КБЕ. Технический прогресс не стоит на месте. Сегодня специалисты КБЕ предлагают новую, более теплую, более безопасную систему КБЕ Эксперт, которая выгодно отличается не только от своей предшественницы КБЕ Италон, но также от других профильных систем, качеством, продуманностью технологий, теплозащитными свойствами и в то же время стильным и элегантным дизайном. Итак. Мы выяснили, из каких элементов состоит окно, и поняли, что профиль – это один из элементов оконной конструкции. Он определяет возможности по установке стеклопакета и фурнитуры. От него зависит внешний вид окна. Однако даже такой профиль, как КБЕ, не может повлиять на производство окна и его монтаж. Здесь важно правильно выбрать фирму по установке окон. Помните? Качество готового окна зависит не только от качества комплектующих, фурнитуры, стеклопакета, профиля, но также и от качества установки и сборки окна. Мы рекомендуем обращаться в оконные компании, имеющие сертификат контроля качества КБЕ. Мы хотим, чтобы окна КБЕ радовали вас долгие годы. Обращайтесь к профессионалам. Стандартная комплектация окна предусматривает два варианта проветривания. Первый – это поворотное проветривание. Есть также возможность проветривать ваше помещение в откидном режиме. Современные фурнитуры предлагают вариант микропроветривания, либо щелевого проветривания. Что это такое? Ручка в этом случае поворачивается на 45 градусов, и верхней части окна – Творка отжимается от рамы на несколько миллиметров. Благодаря этому вы получаете небольшую щель. Этот вариант является идеальным решением для постоянного проветривания вашего помещения в любое время года, даже зимой. Покупая окно, не забудьте поинтересоваться в фирме, которая продает окна, о дополнительных аксессуарах, которые могут существенно расширить возможности вашего будущего окна. Подоконник ⁇ очень важная деталь, которая придает законченность окну в его нижней части. В качестве материала для подоконника в основном используется пластик или плита МДФ, гармонично сочетающийся по цвету и материалу с пластиком в окне. Порой появляется желание сделать подоконник как можно шире. Для чего? Для того, чтобы поставить туда как можно больше. Но не всегда это правильно. Часто это становится причиной выпадения конденсата. Если я делаю подоконную доску очень широкой, то тем самым я препятствую теплому воздуху от батареи дополнительно обогревать оконный блок. Зимой гарантированный конденсат. При делении окна на две части рекомендуется с одной стороны иметь поворотно-откидную створку. Она будет использоваться для проветривания помещения, а с другой стороны просто поворотную створку. Не стоит экономить, выбирая глухое, не открывающееся окно, особенно если вы живете высоко. Поворотная створка позволит вам не только интенсивно проветривать помещение, но и легко помыть окно снаружи, без необходимости осваивать альпинистское снаряжение. Но мне почему-то кажется, что если створка бы просто открывалась, было бы попроще. Москитные сетки защищают летом ваш дом от насекомых. Их, как правило, можно снимать и устанавливать обратно самому. Москитная сетка может быть сделана также в виде дополнительной наружной створки. Летом москитная сетка сослужила нам добрую службу. Но зимой мы рекомендуем все-таки ее снимать. Тем более делается это очень легко. Давайте попробуем. Сначала ее нужно немного приподнять наверх, дальше отодвинуть в сторону, и можно вынимать всего-то. Такой нехитрый уход позволяет значительно увеличить срок службы москитной сетки, и зимой вы получите гораздо больше света. Вид окна изнутри во многом определяется его обрамлением. Элементы проема окна, примыкающие к раме, называются откосами. Материал, которым отделываются откосы, может быть различным. Пластиковые откосы идеально сочетаются с материалом рамы. Здесь применяются как специальные профили из ПВХ, так и листы из вспененного ПВХ. Также хорошо зарекомендовал себя вариант с применением сэндвич-панелей, облицованных с двух сторон пластинами из жесткого ПВХ с теплоизолирующей пеной внутри. Вы можете выбрать и более традиционный вариант отделки гипсокартоном или штукатурным раствором. Да, кстати, знаете ли вы, как определить подлинность окон КВЕ? Во-первых, вы можете это сделать по фирменной защитной пленке красного цвета. Во-вторых, обратите внимание на поверхность рамы. Здесь находится уникальная маркировка. Здесь указание на ГОСТ и принадлежность к марке КБЕ.